Итак, друзья, двигаемся дальше. Вот мы наконец-то с вами дошли уже до запуска живой системы. У меня есть свежеустановленная конфигурация розница. Сейчас мы ее запустим. Ну и мы видим с вами стандартную процедуру начального заполнения данных. И Пока у нас эта процедура выполняется, я предлагаю вам немножечко сконцентрировать внимание на поставленные учетные задачи. Давайте немножечко поглубже осознаем все-таки те цели, которые мы хотим достичь. Итак, первый пункт у нас – поступление товаров. Но стоит задуматься о том, что поступление товаров, там где у нас вообще есть в принципе поступление товаров. Там у нас всегда возникает рано или поздно необходимость возврата товаров поставщику. И мы должны будем и эту хозяйственную операцию тоже в нашем сквозном примере учета отразить. Далее. Посмотрим более детально, что же нам надо будет сделать с системой, какие параметры в нее ввести, какие настройки для того, чтобы отразить поступление товаров и возврат поставщику. На самом деле, вот у меня в правой части экрана целый ряд подготовительных действий перечислен, и мы сейчас все их воспроизведем. Итак, мы с вами видели, что процедура первоначального заполнения данных у нас подошла к концу, и давайте будем последовательно уже исполнять все наши планы. Итак правой части экрана ввести виды цен и правила ценообразования. То есть вот то, что нам нужно сделать с системой по минимуму для того, чтобы ввести в нее хотя бы зарегистрировать операцию поступления товаров и возврат поставщику. Итак, первое. Ввести виды цен и правила ценообразования. Так, вот у нас свежеустановленная система. Раздел «Маркетинг», «Виды цен». Создаем новый вид цен. Первый вид цен у нас будет закупочная. Записать. Второй вид цен у нас будет розничная. Тоже записываем. Пока вроде бы ничего хитрого нет. Так, что нам нужно еще сделать? Нам нужно ввести правила ценообразования. Что такое правило ценообразования? Сейчас мы в суть этого объекта детально вникать не будем, но э, скажу лишь, забегая вперед, что правила ценообразования интенсивно используются э, в процедурах формирования розничных цен, в процедурах формирования скидок, наценок. Мы в эту тему окунемся глубоко позже, сейчас э, нам необходимо ввести правила ценообразования только для того, чтобы реализовать в системе наш простой сквозной пример учета. Итак, маркетинг, правила ценообразования, создать. Мы видим, что как минимум на, нам надо указать вид цен и наименование виды цен мы сейчас с вами сейчас только вводили и вот странно да, вроде бы виды цен мы вводили но система нам не предоставляет никакого выбора в чем же тут дело а дело тут в том что нам необходимо указать в правиле ценообразования не любой вид цен а только тот вид цен который мы можем использовать в розничных продажах ну, когда мы с вами вводили вид цен розничные, мы не поставили флажок использовать при продаже. А сейчас мы видим, что флажок этот для редактирования недоступен. В чем же тут дело? На самом деле страшного ничего нет. Это всего лишь стандартный механизм 1С, который предотвращает возможность случайного редактирования значащих реквизитов. Сейчас мы его отключим. Разрешим редактирование реквизитов. Вот тут стандартная процедура. Все. Мы редактируем реквизит и делаем это осознанно. Хорошо. Ну, что еще можно здесь сказать? Так, ладно. Вид цен закупочные Тоже хотелось бы вернуться. Вот смотрите. Правило калькуляции цены. Способ задания цены задать вручную. Мы с вами просто не редактировали но По смыслу наименования вида цен понятно, что это те цены по которым товар к нам будет поступать И забегая вперед могу вам сказать, что в системе имеется возможность настроить вид цен таким образом, чтобы он заполнялся из документов поступления Давайте мы вот с закупочными ценами как раз и сделаем такое Опять мы с вами разрешаем редактирование реквизитов И вот смотрите заполнять по данным информационной базы при поступлении схема компоновки данных цены поступления мы с вами позже глубоко вникнем во все эти инструменты сейчас самая главная наша цель это добиться того, чтобы закупочные цены заполнялись в момент поступления записать и закрыть окей, okay. идем дальше э -э зарегистрируем в системе новое правило ценообразования маркетинг правило ценообразования создать вот теперь у нас система уже предоставляет выбор, нам можно указать наш вид цен розничные название укажем основное правило ценообразования Окей, двигаемся дальше. Что нам еще необходимо сделать? Ввести информацию об организации в магазине и складе. Где это в системе делается? Раздел Нормативно-справочная информация, реквизиты организации. Ну, наименование организации я могу любое на самом деле указать. Ну, укажу торговый дом канцлер. Мы констоварами будем торговать. Так, укажу префикс организации в информационной базе. Так, едем дальше. Магазин и склад. Что же такое магазины и склады в терминологии 1С-розница? Это просто дополнительные разделы учета, которые нам позволят детализировать информацию. Понятно, что у организации может быть несколько магазинов, и у одного магазина может быть несколько складов. Создадим магазин. У нас с вами задача простой пример учета. Поэтому магазин будет только один. Так, наименование склада. Вообще может быть в магазине несколько складов но у нас в магазине будет единственный склад, это торговый зал хотя может быть и несколько торговых залов могут быть разнообразные складские помещения и так далее укажем организацию продаж и укажем подготовленное нами правило ценообразования ну что ж очень хорошо Далее, что нам необходимо сделать? Необходимо ввести информацию о поставщиках. Если уж мы будем отражать поступление от товаров, то никуда мы не уйдем от наших поставщиков. Опять у нас раздел нормативно-справочная информация, контрагенты. Создадим группу. создадим самого поставщика и вот у нас интересное такое окошечко проверка контрагентов, что же это такое на самом деле это облачный сервис, который позволяет проверять например по таким параметрам как ИНН а вообще существует у нас такой контрагент или не существует вот, ну просто дополнительная проверка облачная, мы сейчас ей пользоваться не будем, но вот э, будем знать, что возможность такая есть так, назвать можем как угодно назовем, продадим все вот так так, отлично поставщиков мы с вами ввели и дальше у нас Следующий этап. Вот информация о номенклатуре. Ну что ж, продолжим.